Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для козерогов на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой. Под колодой у нас королева кубков. Ну что ж, женщина – элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. Водная стихия – это противоположно земной стихии, к которой вы относитесь. То есть хорошая энергия, вода орошает землю. Кстати, раки – ваш противоположный знак. Тут уж совсем противоположные характеры, так что иногда может не получиться, могут не получиться отношения. Но вот э, девы, э, может быть, э, с рак, рыбами или, например, со скорпионами, может быть, хорошая энергия. Но э, в любом случае это может быть женщина любого знака зодиака, но влюбленная, так как она держит чашу, чашу полную любви или позитивных эмоций. Либо, если любовь не ваша тема, вы можете получить предложение, может быть, какое-то очень Предложение, которое вас обрадует Которое принесет какие-то позитивные эмоции Вам от вот, королевы кубков Ну давайте посмотрим Как эта карта проиграется С вашим основным раскладом Ух ты, какая тема у вас Тема двух последних недель сентября Карта возрождения Предпоследняя неделя И ваша первая карта Девятка кубков Король посохов Пятерка мечей и карта звезды. Последняя неделя сентября, и у вас Паш Пентаклей: Десятка кубков, карта повешенного и карта иерофанта давайте начнем с темы тема замечательная карта возрождения карта второго шанса когда судьба карма дает нам вот второй шанс какой-то в чем-то в работе ли в отношениях ли может быть вы померитесь дадите человеку еще один шанс это еще карта проснуться как бы вот тема ее проснуться то есть э, э, Выйти из этого транса, что ли, а транс – это, вот, знаете, каждодневная рутина, например, она как бы засасывает, и вот мы просыпаемся и начинаем осознавать, что пора что-то менять. Вот эта карта старший аркан», и она говорит, что понятно, осознать-то можно, но не всегда у нас есть возможность что-то осуществить. Ну вот по этой карте, так как это вот еще раз старший аркан, можно есть возможность что-то поменять, поменять полностью, может быть, свою профессию, изменить работу, сменить работу, можно уйти с отношений, войти в отношения, что вы хотите, осознали, что эти отношения не работают, понимаете, что надо как бы заканчивать что-то или наоборот, может быть что это рядом с вами самый лучший человек до этого может быть вы не ценили его или еще что или ее что еще по этой карте в любом случае это карта нового начала какого-то нового периода в вашей жизни новой главы какой-то вашей жизни первые две карты на Предпоследнюю последнюю неделю сентября опять карты довольно замечательные. Довольно, разве можно назвать? Довольно замечательные. Просто замечательные. Девятка кубков – одна из самых позитивных карт в колоде Таро, которая говорит о таком, знаете, благосостоянии, благодушии, что ли, я не знаю, о чем-то таком очень и очень позитивном, потому что каждая из этих чаш, она в себе держит вот эту вот, содержит эту позитивную энергию какую-то. Что еще по этой карте? Это исполнение желаний. У вас две такие карты. Вот, кстати, карта звезды у вас тоже выпала на эту неделю. Это вот тоже. А девятка кубков – это младший аркан карты звезды. То есть две фактически одинаковые карты. Исполнение желаний, исполнение мечтаний. Девятка кубков может быть празднование чего-то, подготовка к празднованию. По карте звезды мы еще как бы звездим. Мы в центре внимания можем привлечь к себе внимание кого-то или чего-то осуществлять свои вот какие-то задумки, какие-то желания. Обе карты очень-очень позитивные. Единственное, вот у этой карты есть оборотная сторона, которая говорит «не перепивай, не переедай все Всё-таки чаши у нас тут. Кому-то вот эту вот такую, такую позитивную энергию придаст вот этот вот королей, король пос, посохов. Король посохов – это мужчина элемента огня. Это львы, овны, стрельцы – или этот человек, например... Какой, с какой-то артистической, может быть, профессией или с какой-то творческой профессией, может быть, потому что посохи, они вот символизируют работу, карьеру и в то же время артистизм, какое-то творчество. Или это человек, который вот работает на себя, они предприниматели хорошие, они могут вот зарабатывать деньги на своих талантах. Хорошие бизнес-партнеры, может быть, вот вам пришло предложение, вы связались с этим человеком, связались по бизнесу, и вот такой хороший союз, может быть, может быть, даже Правда, денег я не вижу таких, может быть, какое-то финансовое вложение. Но что-то очень-очень и позитивное для женщин. Может быть, это ваш партнер, и он приносит у вас такие вот замечательные отношения, которые приносят вам только позитивные эмоции. Для мужчин, кстати, тоже, я как сказала, по работе очень хорошая как бы, связь вот с этим человеком. У вас все будет получаться, и взаимоотношения очень хорошие могут быть. Карта рядом с, с картой звезды, звезда, которая я уже... Кстати, карта звезды, старший аркан, представляет знак Зодиака Водолеев. Кто-то из Водолеев, может быть, для вас очень э, значителен в этот период. Рядом с этой картой у нас карта Пятерка Мечей. Вы знаете, карта такая иногда негативная, иногда позитивная. То есть в ней есть оба значения. Позитивная, позитивная – это карта Победы. Негативная – это какой, какой ценой досталась эта Победа. То есть может быть пришлось отстаивать что-то можно может быть пришлось разорвать отношения с кем-то в процессе вот того чего вы добивались или еще что-то то есть карта победа но с какой-то вот горчинкой что ли вот так вот но и все-таки добились того чего вы хотели потому что карта звезды это исполнение ваших желаний исполнение ваших мечтаний уже говорила про эту карту это еще может быть быть в центре внимания Например, круг друзей иметь, и вы как бы вот центр, который связываете всех этих друзей совместно, тоже может быть. Последняя неделя, и опять один позитив. Паш пентаклей пожи в первую очередь это дети, в данном случае ваш элемент, элемент земли, девательцы, козероги, маленький мальчик, маленькая девочка, ваша дочь, ваша дочь, ваш сын, то есть дети, кстати, будут радовать, потому что тут же рядом десятка кубков, это такое семейное благосостояние, что ли, семейное благополучие, благодушие, тоже вот по этой девятка десятка очень близки по значению. Или это может быть какое-то финансовое известие, может быть, вы получили какое-то уведомление или, например, имейл э какой-то, извещающий вас о каких-то финансовых, э -пол... Пол... финансовой какой-то прибыли, что ли, может быть. Но это прибыль небольшая. Так как карта паш пентаклей, карта очень мелкая, поэтому это может быть премия небольшая, подарок денежный от кого-то можете получить. Все в семью, так как десятка кубков это еще такая семейная карта может быть. А если у вас семьи нет, то может быть вот вы на дом на свой будете, на свой быт будете, это комфорт. То есть вы будете улучшать свой комфорт, что-то там купите в дом себе, чтобы вам было как бы уютно и комфортно в вашем доме для себя. Ваши последние две карты – карта Повешенного и карта Ирафанта. Ну, давайте начнем с карты Повешенного. Это иногда заминка, заминка в делах, пауза какая-то, может быть. Может быть, придется подождать, но нету… Знаете, Одно дело подождать знать, когда вы, например, сдали документы на что-то, и вам говорят, через две недели получите ответ. А вот тут вот сдали, и ни слуха, ни духа, например. Что-то такое, где, вам, где вы не знаете вообще, что происходит, вот такое вот состояние может быть. По-английски называется being то есть непонятной какой-то стране. Вот что еще, может быть, по этой карте? Карта очень философская. Карта говорит, что иногда нам всем надо вот так перевернуться с ног на голову и взглянуть на себя, на свою жизнь, на какую-то ситуацию определенную, вот так сверху вниз, и тогда мы увидим то, чего мы не видим, когда мы смотрим вот так вот напрямую. Появятся какие-то детали, мы можем осознать что-то, понять что-то, поэтому когда мы говорим «взгляни на ситуацию с другой стороны». Вот так вот, вот это вот. И еще карта есть значение – это пожертвовать чем-то, пожертвовать, может быть, чем-то для того, чтобы вот ваши дела, чтобы э, вот эта заминка закончилась, чтобы пауза вот эта вот, неопределенность это завершилась, и вы могли как бы э, двигаться вперед. Иногда бывает, знаете, мы не можем принять решение, что ли, или нам дали, как, например, выбор какой-то, либо то и это, нам ни то, ни это не нравится от того, что мы не, не принимаем решение, дела замирают. Но ну, так как ни, ни то, ни это не нравится, но все равно надо пожертвовать чем-то и принять решение, тогда начнется какой-то хоть процесс движения вперед. Ну и тут же карта Ирофанта, старший аркан, представляет знак Зодиака Тельцов. Карта учителя, карта учителя может быть даже какого-то духовного, карта такая религиозная, спиритуальная, может быть. Может быть, вы, у вас появится какой-то учитель вот именно такого спиритуального характера. Либо вы, может быть, пойдете учиться чему-то, или учить. Вы, может быть, вы будете учителем. Но карта на таком более высоком уровне это старший аркан, это не учитель, а преподавать может быть, где-то вот, учиться на каких-то курсах, или это повышать свое образование. Это, может быть, повышать свою квалификацию, курсы повышения квалификации. Может быть, пойти в аспирантуру, может быть, в какую-то там, я не знаю, учиться на PHD, там, на докторскую. Либо вы вот повышаете свой какой-то духовный уровень, может быть. А еще карта говорит, делай все по закону, делай все по... Но это законы, не... Не юридические, а, скорее всего, законы человеческие. Вот делай все по своим моральным устоям. Как у во что ты веришь, как тебя воспитали, что ты считаешь вот правильным, вот так вот. Ну, что еще по этому религиозные браки проигрываются, или какие-то ритуалы религиозные проигрываются тоже по этой карте. Ну, давайте посмотрим, что у нас, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Итак, ваша первая карта, карта маски, карта клевера, какие карты, ну, карту маски я, конечно, не очень люблю, это карта человека, который носит маску, то есть у него два лица, может быть, это вы, может быть, вас описывает, что, но ну, не всегда все негативно рядом с этой картой, две очень позитивные карты, может быть, нам надо иногда, мы на работе носим такую маску деловую, то есть, а дома мы уже как бы, поэтому на карте нарисовано солнце и луна, то есть, луна более холодная, то есть, мы более холодные, мы более как бы в деловом ритме. А дома мы как бы солнце, мы освещаем, может быть, вот эту вот теплом, свою семью, окружающих каких-то. Может быть, это вы, либо рядом с вами человек, который носит маску. Но рядом с этой картой две самые замечательные карты. Карта клевера – это редкая удача, это какой-то вот успех, это, может быть, какая-то благодать прийти в что-то такое. Найти лесник вот этот вот клевер редко приходится, поэтому вам редкая удача какая-то может прийти в вашу жизнь. И карта дуба – это крепкое дерево, которое с крепкими корнями, с развесистой листвой, с крепким стволом. То есть, вот это вот стабильность, вот это вот ничто не поколебает это дерево. То есть, крепкие корни – это, может быть, опять семья, мы говорим, или хорошая работа, которая вам дает вот эту вот стабильность, уверенность в себе. Крепкий ствол – это мы сами, наши моральные устои, то, что что мы, о чем мы говорили по карте Иерофант: И листва – это вот то, что мы поддерживаем, взращиваем. Это, опять-таки, детки могут быть, ваша карьера, которую вы развиваете, работа, творчество, может быть, даже какое-то. Что бы это ни было, но это очень крепко и надежно в вашей жизни. Оракул мудрости для козерогов – «Нету места лучше дома». Ну, даже, знаете, расписывать эту карту не стоит, объяснять что-то. Вот дом, ваш дом будет для вас, во-первых, то, что мы говорили, уют, комфорт, место туда, куда вы будете бежать после работы, отдыхать душой и сердцем. Может быть, близкие ваши там, которые будут радовать, детки, ваш партнер или партнерша. То есть в доме все будет замечательно. Ну и последняя карта «Оракул эзотерический». И ваша карта выбирайте с умом будьте придирчивые то есть чтобы вам не пришлось из чего бы выбирать или что-то выбирать в этот период выбирайте с умом вот еще раз будьте придирчивые э, ко всему, потому что иногда можно ошибиться. Вот пальцем в небо показывает, можно э, говорят, пальцем в небо ты попал. Поэтому будьте внимательны вот, по этой карте. Ну что ж, расклад получился замечательным. Всем очень и очень удачного периода. Две последние недели сентября. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.